Резину под замену желательно, конечно, потому что уже достаточно старенький. Нет, дубликат это раньше ставили, сейчас нет. Да именно если замен трачено. все заводим. 29 тысяч. Ну что, друзья, вы на канале Globus Moto. Меня зовут Патрик, и здесь мы занимаемся подбором мотоциклов. Сейчас я еду смотреть Hornet 2006 года. По фотографии мне показалось, как бы, что он вроде в оригинальном оранжевом цвете, но заказчик говорит, что там, мне кажется, он сильно красноватый. Ну ладно, окей, посмотрим, что там будет. Первый мотоцикл у нас будет Харнет 2006 года, вроде как в рыжем цвете. Погнали. Так, а что он крашеный, да, оказывается? Я все-таки Цвет все-таки, я, я думал, ошибся а камера, ошибается. Да, я его выбирал, он, мой, так, uh -huh. он, Просто мы когда смотрели за заказчиком, он ä, посмотрел, это он красный. Я говорю, да нет, он должен быть рыжий, потому что он ну, как бы цвет есть не, такой. Нет, не, а он как хозяин предыдущего на нем ездил, это, постоянно ездить, учился, поэтому Он и поставил себе эту клетку. Uh -huh. Пашка там на нем толком не ездил, он это правда еще не, даже права не получил. Паша, это, это вы, да? Yeah, да, да, да. А вы на нем ездили тоже? Я вот его из Москвы в Новом году. Mm. Мы его тоже перед Новым годом покупали, он тогда за все лето. А лет вы его не, на... На... Там, не в Люберцах брали? За Люберцами? Нет, нет, он... Там парень занимается восстановлением, просто не, он не, очень не, много не, Хорнетов не, перекрашивает. не, не, не, не в брал. А где? А, ну я не знаю, потому что там я знаю парень. Может быть, это его мотоцикл, может, он потом mm. продал, а потом просто он не, не, не, похожие мод. Я ему говорю, сколько раз. Говорю, вроде зовут. Я говорю, зачем ты их красишь? Ну они такие, они немножко пошат, ну вот так чисто освежите говорю, блин, ну оригинальный цвет, зачем красить? Так, а можно документы у вас попросить сразу? Вы же тем, тем более, вы знаете всю ситуацию, да, как, как я осматриваю? Конечно, А ты что на нем пошли блин, ну я же не там то было? 4,50. Так, минимально 4. Сальник. еще поездит колодки есть колодки есть пирелли 16 год пирыли стоит вилку делали да говорите ну, а. угу. не упадет он на доску да не, не нормально ну, спасибо да он, вот этот монтик крашеный, он у него брат купил. А -а -а. купил его, ну и привезли из Италии, что я говорю, да он крашеный, да он крашенный, да? Ну можно посмотреть сейчас поближе, просто сдалека-то непонятно просто. Весь при а -а -а. вот Ну как вот он, в хорошем состоянии. Так, 14-й год. 14-й год. Резина. Резину под замену желательно, конечно, потому что уже достаточно старенькая. Так, 4 миллиметра, минималка 3,5. Пробег у нее сколько? Тысяч, наверное, 65? 70, наверное. Давайте пока документы посмотрю. Так, у вас тут армированные шланги, смотрю, стоят, да? Так. ЗДЦПЦ, все верно, влечу, номер двигателя, это наверное, сверху а, вот из крыши, да. Не, это с крыши скорее всего, ну, на... да, это бетон, это из-за того, что видимо он в, ну, в дождь пошел, а, наверное, да. у нас у было такое, можешь, давай, так. так, а это еще можно сказать из-за конденсата, у вас здесь нет этого, ну то есть здесь надышали, у вас влага легла и все, да, все верно, так. Так. Леонид, я не удивлюсь. да, Люберецкий это скорее всего он там делал что-то с ним поэтому И он уже, ну никак как знакомый, я просто знаю, что он Так, и он у вас стоит на учете на вас, да? Но он уже ПТС-дубликат, потому что он выдан уже в ГАИ Дуберетская, Московская, не, пишу, область, Малаховка. На Нет, на нем дубликат не пишет, пишет дубликат, если потеряно. А у него получается заменить не утерянного. А... А, да, да, да, то что все. утрачено, не утрачено, а закончишь. А, ну вот они. Раз, ну вот да, получается, он получил, не, не, он получил. Потом Гринев и у Гринева брали в Питере. Да. Хозяин, ну, вот. да, он говорил, я пить его уже жить, угу. видимо, он там, да. А он, видите, смотрите, вот здесь, если посмотреть, Россия, Московская область, Люберецкий рынок, то есть нет э, да, таможня, вот это вот, то есть нет здесь. Здесь написано Московская область, Малаховка, угу. это не там Рео, видите? Угу. Это не таможня, и печать другая. У них печать красная, а эти синих красная печать другими говоря, да, это получается уже, видимо, на нем владельцев. Нет, обычно ставят дубликат, Нет, Не, дубликат это раньше ставили, сейчас нет. Это именно если в замену Я Недавно менял ну, ставил машину на себя. Они, кстати, бывают ставят, бывают не. Сейчас а, уже нет, ставят, нет такого закона. такой законности но уже как такового нет. Чаще ставят, если, например, вы потеряли ПТС, Нет, не Либо... потерянный был просто не подписан. Ну То есть Получается, владельцев в России больше. Как ну, как минимум на одного точно, потому что тот мог потерять, например, да, там, ну, я думаю, скорее всего, тут Леонид, это а скорее всего он. Я не удивлен, потому что покрас именно такой, его характерный Он хорошо делает, хорошо восстанавливает, спору нет Может быть он даже подбитый чуть-чуть был когда-то Вилку вы там, а это вы отдавали кому-то или сами делали? Отдавали, отдавали, но делали бы ТЦ Москва угу. Ой, не вот отца Москва, в этом, в формуле uh, Я понял. Не, ну возможно это было Может быть до да, вас, да, было да, возможно, Я просто было. К тому, потому что вы говорили, что, что вы делали они, да? Небольшая трещинка на приборке есть так, ключики можно попросить у вас? Да, пожалуйста, мы его не заводили. Да, правильно, спасибо большое. Да, трубы холодные. Мы сейчас это Мотор, да, три градуса холодный, на колесе тоже три градуса, здесь достаточно, так прохладно. А он здесь у вас так, а, или вы же еще не хранили зиму, да, получается? у него вот. зима в квартире стоял в Москве. А, а понятно. Да. Нет, вы еще не хранили зимой здесь ну, у меня. Пока здесь. нет. Да нет, гараж ты есть просто, ничего не сходить. Просто, по просто по поводу сырых вот, помещений, я всегда а, говорил, не, на доски не, не. ставьте, вот это правильно. Это пока да. не здесь, походить. гараж вот по дому Могу там. я похозяйничать чуть-чуть, ну, да? Конечно, да. Так, трещинка на приборке имеется, соответственно, это вполне вероятно, что мог быть подбиты. Вон они, пайки пластика там видны. Это и не вам, это я человеку показываю. Я должен максимально красиво показать. Вот они, пайки пластика, не пайки, ремонты. И, соответственно, он упал на правую сторону. Вот она, правая сторона. Это, соответственно, уже сверху покрас был вероятнее всего не нет это уже сверху это покрашено то есть как бы он ее повернул и покрасил то есть как бы она да, она оригинальная он не был. никогда не облазит это уже сверху покрашена ну, да, ее затерли вот а здесь видны коцки вот эта котка и вот тут коцка не, на приборке я, нет, я говорю, на нем нет, то, что он падал, я не, не сомневаюсь. Нет, я, нет. Я, я просто, знаете, как я не то, что там пришел, тут начинаю ломать. Не, на вот этот Питер. Я, я думаю, Павел зовут да? Я да. думаю, Павел знает, чем я занимаюсь. Да, я да. не фигней страдаю от этой вот. Я просто показываю человеку, а там уже. Не, не, я понял. Нет, я просто он как нам объяснял, он говорит, я на площадке ездил, на нем. Может там, быть, по-моему. Да, так, радиатор похож на оригинальный. Сильных замятостей я пока не наблюдаю. Ну похож на оригинал. А за китайский он такой кривой косы. Сейчас может китайцы уже научились что-то делать, но. Ну. Так, дуги неплохие стоят. Проставка, кстати, стоит. Тут проставка ее хрен хрене найдешь. Оригинальная проставка есть. Здесь да. оригинальная проставка есть. Но она подкрашена. Но ну. ну, она, кстати, не с этого мотоцикла, потому что она черная. Там вот это вот, видите, вот эта проставочка, вот она, я У -у -у -у. У -у -у. вот я на ней свечу, У -у -у. вот это вот. Я, ее как бы, очень тяжело найти. Их обычно делают из этого, ну, на, на токарке же сами там люди делают. У -у -у. Я что-то, мы как-то искались, А, ну вот, бак и видно сразу, зал... не, ну он не ржавый, залупилась краска, не-не, а я, я ж ничего. Не-не, я вам сразу говорю. Я вижу, вижу, я, мне, мне хватает того, что я вижу, в принципе. Сам беда, когда там жертвчина. Что... Так, а можно попросить вас открыть? Это неудобно С двумя руками. А там... Сзади вот здесь. Овернули? А -а -а. Есть. Я вот так положусь сюда, можно? Давайте -а -а. положим. А вроде стоит уже. Обожаю. Сидушка не перешитая. Видно, что оригинальность. Здесь что-то сломали. Видимо, когда пытались открыть или вскрыть. Что-то ремонтировали. Но перешивать не перешивали что эти все оригинальные. Дополнительных дырок я не вижу. Все оригинал. Холодное оружие. Так, здесь, как всегда, вот эта фигня отломана. Вот При падении, здравствуйте. Пластик ремонтировался. Видны следы ремонта. Крепеж, дуг. эти вечно отламываются штуки. Такого-то колхозинга я тут дикого не вижу. Стоит Дукати, все как полагается, Италия. А, кстати, аккумулятор не отсюда стоит, он стоит криво. Да, аккумулятор я не имел новый когда... Он не отсюда, да? Да. Это другого Но размера? Это, родной у меня есть. Я понял, просто родной же ровно да. должен стоять. Я не мог его завести, но проблема в другом была. Пришлось купить новый и фанон не заварился, потом мы нашли проблему. Я понял. Свечи не а да. в свечах была проблема? Нет, проблема была в том, что он ну, палец свечи менять, а и и то койко, там да? он да. перепутал эти, катушки. А, местами? Да. Я да, понял. Вот так вроде немножко краска убежала на пластмаске. Это пластмассовая крышка. Так. Тут получается тоже падение было. Падение у вас было, да, на левую сторону? Да, я вот это на уже. первой скорости. Ну, вот вижу, не, не на большой на скорости, высоте. да. Около нулевая скорость была. Ага. Километров 10 часов. Все мы чайники. Либо были, либо будем. Так, заведу, да, можно? Ключи. Ключи у вас? Ага, сейчас заберу. Стоит что? Ну, это уже пожелание. Так, смотрим смотрим на приборку загорелся прочитался масляная лампа работает все заводим Да подсос точно чуть-чуть переоткрываем подсос еще открываем подсос Заведется, ничего страшного. 29 тысяч. Два цилиндра работают. Сейчас лучше не трогайте. Зальем вообще к чертовой матери. Все, три цилиндра включили. Сейчас три, потом четвертый Это на холодную. 28, 34, 42, 54, 51. Да, ну да, вот сейчас просрется, будет нормально, да, опять не работает. Через раз. Так, да, 88, 88, 84. Сейчас он нагреется. Четвертый плюс все нормально будет. Заряд хороший идет. Даже при, учитывая, что он не заводился, и аккумулятор подсевший был, тут пружинку поменять надо будет. не откидывается назад. Здесь все у нас в норбе. Такое-то Хорошо. Это пружина просто. да там пружинка отломалась. масло матьюль, да? Подцепление не сумит, вообще слышно, не слышно его работать Работает нормально так, Опять два цилиндра работают, два с половиной Оборота мало Вот он, четвертый Не хочет работать 280-220 300 22 вот этих работают А первый-четвертый Термию страдает Сейчас нагреется чуть-чуть Небольшое парообразование Дыма я не чувствую Выхлоп сток оригинал Полированный чуть-чуть Полированный выхлоп Шлифовали а кофр есть у вас, да? да? Ага. Сколько там литров? На 46? А, ну большой, да, я понял. Большой, на 46 литров. Даже больше, 52 даже литра, да. Ключ от него один, да? Два ключа. Два ключа. Я от мотоцикла два? Да. Тут бы грипсы поменять, грузики поставить. А, руль... Руль, вполне вероятно, что не родной, поэтому тут ничего этого нет. Вполне вероятно. Сейчас проверим, руль на оригинале. Мне так кажется, да, это не родной руль, а хотя нет. Да, это не родной руль. Пиночек нету. И здесь пиночек тоже нету, да. Зеркала не оригинал, девушки не оригинал, что еще такого? Ну, вот эта крышка, это вообще редкость, все эти крышки хрен где найдешь После падения рассыпаются молниеносно, заряд у нас идет короткий Сейчас посмотрим, насколько сильно красили его Парит вроде нормально 359. Вот, 334. Это получается здесь есть поклевка. Вот, здесь есть поклевка много. Да. Здесь поклевка вот так лежит. Поэтому покрасим. Вот здесь нормально двойной слой краски. Здесь два с половиной слоев. А здесь уже шпакля. Почти на миллиметр шпакли здесь. Короче, с обеих сторон. Вот Рама здесь не погнутая ничего. Здесь сейчас посмотрим на вилку. Вилка крутилась, соответственно. А вот это вот вроде не трогали. Или трогали. Нет, крутили траверс. Здесь небольшая жарченка имеется, вот тут жарченка есть. Ну, так. так, колодки у нас есть, колодки достаточно для поездок, и там колодки у нас есть. Я вижу, да, они прям многое грузики вещат. Угу. Ну, по, по полной обслуживали, да? Так, я так подсос убираю, все, он работает. Я бы немножко обороты бы убрал, ну ладно. Могу разгазовать его, да? Так, у нас 42 градуса, я думаю, что ничего страшного. Я думаю, пробег здесь смотрен точно. Здесь минимум 50. Заряд нормальный. Вот ручка, кстати, неровно работает. Я открываю плавно, она дергает резко. Там надо будет с карбами что-то делать. Они криво синтролины, наверное. Это парк. Перезаряды я пока не вижу. Ну и заряд идет нормально. То есть при нагрузке от 14 вольт ну, нормально вполне вполне хорошо Перезагрузки, перезарядки нет заряда тоже нет карбюраторы не текут здесь потеков масла я пока не наблюдаю никаких работа меня вполне устраивает это единственное что я бы посмотрел бы все с клапанами клапана вы не делали наверное да ну так вроде давит неплохо. Давление такое неплохое вроде. Запаха гари я не ощущаю, то есть корбы не заливают А можно попросить дать немножко оборота, там 6-8 тысяч. ничего не выливается, никакого масла износа нет. Должно быть неплохо. Задний амортизатор не потекший, резина, я уже говорил, под замену. Цель звезды, в принципе, еще покататься можно. Так, вроде износа. Вроде. Износ есть, но небольшой. Поворотники есть. Так, по электрике пробежи сейчас, давайте. На приборке все горит. Поворотник не работает. А вас Вот я сейчас включаю, вообще ничего. Не, у меня даже на приборке я ничего не нет. Работаю. Попробуйте. Такое ощущение, что там а, они поломаны. Ну, в смысле, он проваливается сильно. А, а ты не сломал его? Биби, Биби работает. Не, я его из Москвы знал, вчера Аварийки тоже нет, поэтому я думаю, что здесь, скорее всего, предохранитель целиком где-то, потому что аварийку вот я включаю. Видите, да? Ее не, тоже нет. Смотрю, я понял, здесь, вот смотрите, я аварийку включил Где-то предохранитель надо посмотреть Там, скорее всего, предохранитель Поворотников и этот вылетел просто Да, потому что ничего не работает Но это уже потом выяснить Так, этот фара оригинал Ближний-дальний есть Ближний-дальний работает Риби работает, моргалка Работает вот эта моргалка Это есть Ну, то есть, все вроде как так, тормоза, да, тормоз. А вот тормоз работает не очень, но да, ну, не ярко я наведу. Этот тут задний тоже работает. А нажмите еще раз. Да, нормально. Я об лампочки просто поменял. Какие-то не сильно яркие. Может просто привычка, то что я люблю поярче, ты не знаю. Так, здесь что-то там, что там в написано, что-то там в девятом году 21 тысяча делали. А это кто делал? Вот это, вот? это не ваше? Это было. Это кто вас, да, делал? Типа, так, ну 21, а то типа 29. Ну, будем верить, но я думаю, что пробега здесь побаля. Так, колорант у нас обеж... а, и Тормоз. Ой, а, тормозная. Это... антифриз у нас есть. Тормозная движая уже жёлтенькая, я бы, может быть, даже поменял. Но работает он неровно. Можно я его немножко по обороты у него уберу? Обороты что-то. Обороты что-то до хрена. Так, а где у него? У него не снизу обороты убираются? Крутилка снизу должна быть. Что-то я не вижу. Крутилка снизу есть? Это я не вижу. Ну ладно, хрен. Так, ну что, в принципе, мотоцикл норм. Цена какая, напомните? 240? 240, я понял. Мотоцикл крашеный, надо будет поменять ему резину по-хорошему. А, так, что есть еще? Ну, не оригинальные зеркала, не оригинальный этот. Два ключа у вас в комплекте. ПТС-дубликат. Сейчас, получается, там три владельца уже в ПТС. Пробег якобы 29, да? А, что еще? Ну и все, в принципе, резина под замену, колодки норм. Ну, извини, передний подзамен занятий. То, что она только старая. Да, то, что старая, да. Но ну, я бы не стал на такой кататься. Например, человек выйдет... Так, 20... 2... 12.9, нормально. Нет, ну, как бы, знаете, можно вообще не менять и кататься, да, там, на 50-летней резине. Вопрос в том, он... на какой за мотоцикл, хочешь получать от него удовольствие. Ну, да не, не оригинальные вот эти винтики. Не, ну, можно докатать, в принципе. Но она, блин, я не люблю вот эти вот... Этот, мишку еще ладно. А перельки, они такие достаточно жестковатые, греть надо хорошенько. У вас, ваш мотоцикл, наверное, да? Он, он так ну, а здесь она тоже дубовенькая такая. Ну, вот с такой. Так, ну все, в принципе. Цена 240, вы говорите. Да, 240. Готово подвинуться на сколько? на 10. На 10. Что его. Я понял. То есть 230 получается. Шестой год, да это? Или пятый? Шестой. Шестой год, последний. Угу. Из нормальных мотоциклов. Да, да. Ну что, глянул я этот Хернет. А, что я могу сказать? ПТС дубликат. Я думаю, что не стоит его рассматривать. Плюс ко всему, а, там его ремонтировал этот Леонид, который я уже упоминал о том, что он занимается прям так, покраской прям заливает, обливает. Видно, что у него два, а, два места, где есть шпаклевка, видно, что у него не совсем ровно работает, скорее всего надо там что-то свечи клапана смотреть, может быть даже компрессию замерить там ну, короче, диагностировать его надо будет В любом случае, но еще такой момент Что у него резину желательно бы под замену За 230 он готов его отдать Но ситуация в том, что В него нужно вложить еще 1040 Я думаю, что это не совсем наш вариант Сейчас мы едем смотреть другой мотоцикл Тоже Хорнеты, если не ошибаюсь, 2005 года И у него стоит выхлоп-примоток Давайте же посмотрим, что это такое А вы не забывайте ставить в свои оценки Там первый мотоцикл, такая-то оценка Вторая мотоцикл, по 5 пятибалльной системе Будет вообще must-have, мне будет интересно то, о вы думаете погнали смотреть уже следующий Хорнет у девочки mm, спасибо а можно документ у вас посмотреть да, конечно. спасибо давно на нем где mm. Обслуживались сами? Я работала в школе. У меня были при них все. Какая школа? Эмотоподбор? Да. Спасибо. А можно ПТС попросить достать? Да. Пара Не, не камеры. буду, не буду, конечно. Вы можете даже мне продиктовать номера, я поясню сейчас выиграть. Давайте я вам дам. 43 uh -huh. Давайте. 43, да. Так, выдан. Ага, Люберецкая, да? Он получается уже дубликат. Ну, конечно. Дубликат. Пятая. А, пятая, да? Да. Ага. Так. Мария Петровна это вы, да? Марина. А, извиняюсь, Марина, да. Марина Петровна, понял. Спасибо большое, да. Uh -huh. Так, руль оригинал похож, по крайней мере, да, ключки есть. Что здесь еще интересного? А можно ключики там, я бак пооткрываю, если... Еще... Конечно. <coughs> а, или вы сами? Можете сами. Спасибо. Приятно, когда доверяют. А кто? Я стараюсь не, не хулиганить. Так, ну, бак, я так понимаю, не красился, да? Не, не, не. Ну, я смотрю мало ну, мало ли что. Так не крашен. Так. А, седушку можно попросить вас? Ну угу. вот здесь. А, надо приложить усилия. Да. Тут да. просто надо ее дернуть, резко? Ну, да. Дернуть, да. Самое главное, ключ не поломать. Это точно. Кстати, бывают часто отламывать вот эти вот крепежи. Вот эти крепежи часто отламывают. Сидушка, да, сидушка не перешитая. Все эти тычки есть. 700. Ну да, оригинал седло. Пластик, пластик. Ремонту небольшому подвергался. Здесь вроде нет. Да, ремонт прямо на лицо, поэтому в принципе тут никто ничего не скрывает, да? Это у вас было падение, наверное, да? Угу. Можно можно есть так, я понял, можно... не, я просто я к тому, что да, ну, да, это, да, это при вас было. Не, не, не, угу. Лет пять вы им владеете, да, получается? Я просто в потреске что-то не глянул. Ну так, максимально честный мотоцикл, кстати. Вот это есть. Вот это же а, перемычки это как она, в проставке уже нет, потому что ее хрен найдешь. А здесь вообще на шайбах, да? Пробовали искать, да, вот эти вот проставки? Просто их вот эти простатки хрен где найдешь. И они идут еще, плюс ко всему, силумин, или как оно, короче, типа алюминий, только это, как он называется? Силумин, да. Он максимально мягкий, тут в случае падения он просто ломается, не дает выломать уху двигатель. Именно поэтому не рекомендуется шайбу-то оставлять. Угу. Так, падение. Видно. Крышка немножко облупилась. Это отмойки, наверное, да? Ну, это отмойки. После не вот это после керхера вот этого. Вот. А, ну, а... Да, спасибо закрывает. Да, спасибо. А хотя ну так не сильно, просто прикройте, еще это, замерю этот бальтаж Сильно закрывать туда. Спасибо. Радиатор похож на оригинальный. Ну, в принципе такой вроде живенький мод. Тут. А что вы будете брать себе? Либо а чего? Че, Индурик, ладно, но питбайк че? это как-то грустно. Да, да, нет, я, не ввиду, я имею в виду, я имею в виду вас опыт уже, ну как бы индурик, да. Питбайк это в моем понимании что-то маленькое 125. что Ну, блин, тогда лучше. лучше индурик 250 какой-нибудь. А питбайк это как-то, мне кажется, совсем грустно. Ну, нет, картодром в колено, да, тоже такое. Интересное облечение. Так, смотрим, что там у нас? Кинетот. Вот. Так, четыре восемнадцать, четыре восемнадцать. Минималка три с половиной. Да, минималка. Три с половиной, четыре восемнадцать, пробег небольшой, я думаю, здесь на этих дисках, по крайней мере, пробег тысяч на сорок максимум, да сколько у него пробег? Класс, у нас диски менялись. А на дальниках ездили? Конечно. Часто? Год. Ну как далеко? Отхожая, горный, ну в год я имею в виду, в год, в год сколько, ну получается, раз в год туда ездили, раз да? туда ну, туда в принципе можно верить, потому что да, на трассе диски не сильно убиваются, поэтому это в городе они умирают моментально 463 да вполне можно верить диски вроде не кручены вроде все прям похоже задние колодки уже бы скоро бы надо поменять передние колодки еще ой го они прям есть недавно меняли колодки передние да относительно а что это было тут Здесь был ветровик. А, это он так на, на, нацарапал, не, неприятно. Ты думаешь, что-то здесь как будто, знаете, как дворник какой-то. Ну, вот здесь стоял Да-да-да, я понял. Я просто Сторый. думаю, знаете, как будто дворник. то, нет, тёр, здесь, -то. Я понял. А сняли после, после падения, да, он поломался? Ну, конечно, он упал угу. на левую сторону, Ну, кстати, не они не хотя не бы сохраняют приборку, потому что, да. если бы не он, приборку можно было бы, да. Так. По приборочке. Вроде заломов никаких не видно. Серьезных падений. Вилку крутили, соответственно. А подшипник ролевого меняли? Короче, несколько лет назад мы перебирали вилку и делали что-то еще. Но так как я говорю, что... А, ну, а подшипник рулевой не меняли. Просто В вижу? сервисе. Угу. Поэтому, возможно, они что-то делали еще. Угу. Ну, вроде туда не лазили. Я так смотрю даже зеркала оригинальные. Ну да, железные вроде. Похоже. Да, да, Похожи, да. Так, ну что, в принципе-то зачем? Давайте заведем его. Да. С вашего позволения. он холодный, наверное, да? Чуть-чуть да? погрели, да. погрели, да? да. Печально. Да, да. да, мотор теплый, 30 градусов. А выхлопа, вы говорите, у вас нет, да, и не было? Я брала его в шоке. То есть он по мне попал таким владельцем, что он Что-то было до нас двоих, я не знаю. Когда Я стояла за себя на все, проблем не было. Но это, соответственно, было там, да, включение, две день назад. Я понял. понял. Нет, вы имеете в виду громкость выплаты? Нет, это зачем она выплата? Это вопрос не в этом. Это не а, я был. Я, я могу так примерно на слух сказать. Я думаю, что здесь не более 120 дБ будет. Сейчас разгазуем, и посмотрим. Так, а что у нас? Так, ну что тут мерить, тут мерить? то нечего, тут он работает ровно и он уже был теплый. Даже на радиаторе уже 43 градуса. Его уже по факту можно разгазовывать. Чисто ради прикола посмотрим, что у нас с баком. Я думаю, здесь до 110-120 до будет толщина. Больше не будет. Ну, как себя проверим. Ого! Это что, прям так сильно не красили? Это много прям. Походу, лаком скрывали чуть-чуть. Ого! Вероятнее всего его лаком скрывали сверху, обливали. Тут металл виднеется. Тут 99. Ну блин, что-то многовато. 163. Ну в принципе, я думаю, может быть лаком скрывали. Скорее всего. Посмотрим, что будет дальше. Но так работает вроде хорошо, в отличие от того, что сегодня смотрел. Так, вольтаж померить. Можно попросить сидушку снять? Да, да. Спасибо. Так, собственно, подключил вот 143 вольта на холостом ходу, работает нормально. Что у нас? С антифризом. Антифриза у нас в бачке нет. Тормозуха светлая. Здесь тормозуха тоже светлая. Я разгазую, он уже теплый, я так понимаю. Не-не, разгазую, говорю. А можно сделать? Дайте ему 5 тысяч, Подержите, пожалуйста. Ну, вроде никаких капли масла я не вижу, поэтому и запаха масла не ощущаю, борит хорошо. Я с вашего позволения покажу. Спасибо. Как и газ да, набирает плану. Ну как бы тут уже подходит, может быть даже поменять стоит. Задние я уже показывал, да? Колодки показал, цепь цепь, цепь еще поездит чуть-чуть. Натяжка еще есть. Амортизатор не течет. Ну как-то как-то все неплохо вполне. Сейчас подвеску покачаю, посмотрим. Так, ну подвеску я ему качнул. А, никаких поползновений там каких-то я пока не вижу. Единственное, что только лапка здесь немного кривая. Ну, соответственно, вот это вот место здесь криво, да, и лапка. Вот эта лапка у нас искривлена. Вот, это из таких моментов. А, а еще раз можете ну, просто повернуть ключ? Я этот пробег еще раз зафиксирую. Так, по перьям я сейчас только что качнул. Сколько там? Так, 78. Все, спасибо. А ключей сколько у вас? Два. Два ключа. Я от кофра два, да? Один. Ага. Один. Отдаете. Один, С кофром же отдаете, да? Да. Это он 32 литра получается, да? Шлем, влезают, один, один, да. Угу. да? шлем и Один. Один, да. Да, Тут вилка ничего не течет. Работает хорошо. И сзади, как я уже показывал, потеков никаких нет. А что здесь еще? АКБ работает норм. Но мне он нравится больше, чем предыдущий. А цена напомните какая? 260. 260. Подвинуться есть желание? Да. На сколько? 5-10 максимум. 5-10. То есть 250. Да. Хорошо человеку сообщу тогда. Я уже даже знаю кому. Да ладно. Кому? Ну, потому что не общались с человеком, который сказал адвокат. Да, да, да, да. Ну это было позавчера, не ошибаюсь. Я понял. Все. Ладно, все, спасибо. Ну что сказать, ну что сказать, друзья мои. Этот харнет э, мне нравится намного больше. Так что не знаю, посмотрим, что скажет заказчик. А может быть еще поедем посмотрим. А, поехали дальше.